Эти чувства твои, обратиться некому, это потеря, пойми, словами не забить. Боль, кровь не смыть Я под плитами, меня уже не освободи Сижу и думаю, зачем все так иначе, никак Вот это залито, вот это вода, да вот этими темами Прямо я в я знаю, рановато Но тело уже подато И опуститься вниз для меня это будет еще маловато Не знаю, как мне жить, я заебался бить Я заебался бить по стенам и тянуть отунить. Кого убедил, простите, я ухожу, извините Я в армии, я далеко, но свечо. пишите пишите вы мне вслед по вот я ходячий бред Затеряно, путалом, а мы телеводы, мы видели гад Мы днемся, правда, то вы не будете теми, если такой да курит, только под поняли, мимо летела все же самолетами, но пролетел свободно, но им казалось так Что будем мы навечно вместе, пока не понял я Что наша жизнь наполнена лести, мы не вместе Мы просто сделали, с ценами, я играла жизнь А не судьба, я виноват, и мы сами в основе я Да я ведь только сейчас это а понял, держу пари Я проспорил, я виноват, но не помер порой Часто вывожу себя на посланный бред Не забывайте вы меня, пишите вы мне вслед